Вот уже через две недели фильм Мои маленькие пони Новое поколение выходит в российских кинотеатрах. Самая главная информация известная на данный момент касательно этого фильма, содержащая ответы на наиболее часто задаваемые вопросы, прямо сейчас. В новом фильме Эквестри осталась без магии. Дружба и гармония оказались сметены паранойей и недоверием. Хм, что-то мне это напоминает. И каждая раса теперь живет отдельно от других. Санни, жизнерадостная пони с идеалистическими взглядами, уверена, что для их мира еще есть надежда. Впрочем, не все разделяют ее взгляды, поэтому кобылка очень быстро становится изгоем в своем обществе. Ситуация осложняется, когда Санни встречает заблудившуюся единорожку Изи, которая по случайности изобрела в город земных пони. Это запретная дружба и становится камнем преткновений для жителей городка. Теперь Изи и Санни предстоит отправиться в захватывающее приключение, в ходе которого они поучаствуют в похищении драгоценностей, столкнутся с конспирацией, споют и станцуют, а также встретятся с милейшей летающей померанкой. Это приключение заведет их в места, о существовании которых они не догадывались, столкнет их лицом к лицу со своими страхами и покажет, как даже заклятых врагов обратить в друзей. Сани своими копытами может построить мир, о котором она мечтает, и доказать, что даже маленькие и, казалось бы, незначительные пони имеют большое значение. Это официальный синопсис, вызвавший массу вопросов у броняж. Ладно, не урчи. Сейчас разберемся. Да, этот фильм открывает пятое поколение франшизы Майли Pony. Однако, учитывая, насколько четвертое поколение было успешным и важным для определенного круга лиц, да да, броняшие это мы, а также насколько реалистичной получилась детализация Эквестри, пятое поколение решили сделать продолжением четвертого. Лично мне кажется, что броняжиры включили в целевую аудиторию, учитывая, где и каким образом проводятся рекламные кампании фильма. Поэтому действие пятого поколения проходит все в той же эквесте. Иначе это бы не было эквестериологии, ага. Но спустя большой промежуток времени, судя по всему, там прошло несколько веков, а может быть даже целое тысячелетие. Таким образом, удалось сохранить самые ценные для броняж, но при этом максимально отвязать сюжет. Теперь понятно, откуда угоняш смартфоны, небоскребы и прочие блага цивилизации. Проще говоря, для просмотра пятого поколения не обязательно знать, что было в четвертом, ведь даже сами персонажи этого не знают, а если и будут что-то узнавать посредством изучения истории, то и зрители будут об этом узнавать одновременно с персонажами. Переход в новое поколение в основном для этого и делается. Новые элементы гармонии Санни Элемент надежды вместо элемента веселья и жизнерадостности Пинки Пай Хитч Элемент доброты вместо элемента доброты в Изи – элемент креатива, вместо элемента щедрости и вдохновения рэрити. Зип – элемент мужества, вместо элемента честности Эпплджек. Пип – элемент уверенности, вместо верности Рейнблдэш. Хм, одного элемента не хватает, того самого, которого и в первом эпизоде первого сезона Фрэншип из Мэджик не хватало, элементы магии. А магии на протяжении этого фильма и не будет. Ее в конце. Окей, <как> okay, это уже спойлер. Многие спрашивают: а разве Виндиго не должны были всех заморозить, раз все три расы перессорились и разъехались по разным городам? Как по мне, вопрос довольно глупый, и ответ на него уже в самом вопросе. Пони разъехались по разным городам. Думаю, не просто так, а как раз для того, чтобы не допустить срачи и не накликать на себя Виндиго. Может быть, это аллюзия на то, как настоящие броняши и простые фанаты МЛП стараются не пересекаться, чтобы не бесить друг дружку. Но, как бы там ни было, именно раздельное проживание разных рас и позволяет всем поняшкам жить счастливо на своих территориях. Ни с кем не ссориться и никаких виндиглы не бояться. В конце все все равно... А, ну да, спорим. Также многих броняш интересует, какова нынче роль каждой расы поняшек. Если страной правит не Аликорн, тогда кто управляет солнцем и луной? Если расам нет дела друг до друга, откуда у поняш еда, ведь пегасы должны поливать дождем локации земных поняш? Где Дискорд, где Твайлод Спаркл и другие великие могущественные персонажи? Вот как раз на это и должен ответить грядущий фильм. А что если как раз Дискорд и украл у поняшек всю магию и решил взять на себя веками устоявшиеся жизненно важные циклы? Зачем? Ну, типа, чтобы чувствовать себя главным, хе-хе. Ой, а вдруг и правда все так и окажется? М? Вот смех вот-то будет. 22 сентября фильм выходит в кинотеатрах Китая. 23 сентября фильм выходит в кинотеатрах и России. В остальных странах фильм не выйдет в кинотеатрах ни на Украине, ни в Беларуси, ни в Казахстане, ни в США. На Netflix фильм выйдет 24 сентября, это касается всех стран присутствия Netflix, в том числе России. Повторяю, в России 23 сентября в кинотеатрах, а 24 сентября на Netflix. Для тех, кто не готов платить за просмотр фильма в кинотеатре или на Netflix, мы опубликуем для бесплатного просмотра самую раннюю доступную копию фильма на сайт магия и будем обновлять ее по мере появления лучшего качества. Если не сольют версию для кинотеатров, как это произошло в 2017 году, скорее всего на нашем сайте фильм будет выходить по такому графику. 22 сентября – Кэмрип из Китая с китайской озвучкой. 23 сентября – добавим русскую озвучку, записанную в кинотеатре на диктофон. 24 сентября – сделаем вебрип с чистой русской озвучкой. 25 сентября обновим фильм до веб Rip, включая озвучки на русском, украинском, японском и английском языках. Субтитры Антон Тонони за Доктор Тим тоже будем отслеживать. Они будут добавлены при наличии технической возможности. Ну а если сольют копии для кинотеатров раньше чем 22 сентября, тогда все просто. У нас сразу будет наилучшее качество. Останется только добавить озвучки и субтитры. На нашем онлайн-телеканале «Русброня ТВ» при наличии технической возможности русская версия фильма будет транслироваться 24 сентября, начало в 10 часов 10 минут по московскому времени. Чтобы вовремя узнавать о доступности фильма, регулярно заходите на страницу фильма на нашем сайте или отслеживайте новости в нашем паблике ВКонтакте. Ссылки в описании под этим видео. Фильм «Новое поколение» — это лишь начало пятого поколения франшизы «Мои маленькие Японии», после него выйдет основной мультсериал пятого поколения, где в главной роли будет Санни. Первый сезон мультсериала начнется через год после фильма, осенью 2022 года, а закончится весной 2023. Начало второго сезона намечено на осень 2023 года и закончится он должен весной 2024. Сколько всего будет сезона в сериале, сколько эпизодов в каждом сезоне, какова длительность каждого эпизода, какая рисовка, где его будут публиковать, мы пока не знаем. А как только узнаем, сообщим об этом в нашем паблике ВКонтакте, подпишись, чтобы не пропустить. О самых свежих релизах официальных эпизодов МЛП на нашем сайте тоже сообщаем там. Поставь лайк этому видео, раз уж досмотрел до конца, и напиши в комментариях, нравится ли тебе Пятое поколение, будешь ли ты смотреть фильм в кинотеатре или на Netflix, чтобы поддержать франшизу за деньгами, или опять будешь ждать пиратской копии на нашем сайте. Как думаешь, каким будет сериал 5 поколения? До скорой связи!